Бамс. Возвращайся. Да. Узенькие улочки в Пятигорске, да? Приехали в Пятигорск. Богдаша. И здесь вот. Пока по делам, папа, мы бегаем. А, Бася там прячется. Красота уже вс. Такое вот зелененькое, почти столько елок за деревом. Ой, здорово! Ой, где-то там, где-то там остановись, Камила, Ох, это Камила убегает. Снимаю горобиштау. Рядышком с ней. Рядышком, рядышком. Такая маленькая, кажется, на видео. Вот такой букет. Апорт. Букет дочь мне подарила, да, дочь? Да, вот такой букет. Говорит, это тебе цветочки вонючие. Это, это трава вонючая. Ребенок говорит, тебе, мама, цветочки такие. И вот такие шикарные цветочки и шишки вот детям мне подарили. Вот Смей. такой вот у меня сегодня весенний букет. Мой, вот так вот. А еще я иду на дуванчик. Такая красота. Везде будет путешествовать? Да. Ну, Да? Да? Да, ладно. Вон, встань туда, посмотри. Смотри, мост. Мост, да, как-то прям Это мы на Да, мы на машту стоим. Машины едут. Кладешкин. Кладешкин. Вот по этой дороге мы едем. Вниз? Вот туда за уговорачиваешь, автовокзал и на выезд из города. На А Розочка чья? Висит у мамы на поезде. Нет, ей нравится Беззубик Богдана. Орала, истерики закатывают без зубиков. Точнее, с Розочкой. Мы не успеваем. Вот ну, даже пусть у нас тут, раньше, а радио. Она сейчас... Я же что Без с и Розочка. розочка А ты ж... А ты... а ты... Да. А дай, камень, я... Да. на розочку. Да. Да. Да. А Да. Да. Да. Да. Без ну, у него одно Немножко больше. Да, А, а у комочки. Прицел. Причел, причел, причел, причел, причел, Давай! причел, Давай, давай, давай, причел, причел, причел, причел, причел, причел, причел, Солнышко! Да, Вы балованы, да? КФС Ланчбокс Здесь КФС Куда идем? Куда идем? Бургеркинг? Хотите в КФС? Бургеркинг Там ТФС Бургеркинг? Идем да. Или куда? Ну куда-нибудь перекусить. КФС. КФС мы Все -таки. уже ходили в Да нет, мы в КФС пришли. КФС. Ты балуешься, да? И когда нас запустит. Что мы делаем? здесь да? Пицца. Пицца. Ждем пиццу. Так вот, туда сходить. Мама, можно да. туда ходить? Едем домой. Мама, можно туда, туда, right. Сейчас туда ходить? Сейчас пойдем. Что мы делаем? Мы едем домой, да? Заехали покушать. Просто покушать. Да. Ехали кустики. Покушать, и кустики. Молоденький Сейчас принесут пиццу, с дар Да, Питю. Питю. Ты пиццу ждешь? А? Пиццу ждешь? Да. да. Хочу туда, попасть. А мы кровавая комната. Мы не Красиво. Сейчас покушаем? Что? Покушаем. Угу. Покушаем. и да. Телефон уберешь? Сейчас тебе не видно. Вот я, ты я, дождались, я, да? Привет! В Камила группа. Я хотела. Прокатилась, а да? на моих картинках. Пицца! Пицца! Пицца! Пицца. Пицца. Пицца. А, ну, Камила рядом со мной. Пицца. Да, Камил? Да. да. Приятного аппетита! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Приятного аппетита! Приятного аппетита, Розочка! Приятного аппетита! Мы уже, уже дома. дома. Мощоха. И то, что а -а -а. ешь на штвол. Мы а -а -а. Очень вкусно пообедать. Поужинали уже. Даня. Покушали, заехали пиццу покушали, да? Ага. Пепперонни. И у меня живот скрученый. Вкусный апельсин. И лимонад. И лимонад, точно. Все. Отдыхать. Пока-пока. И уроки делать. И уроки делать, да, уже ночь будем уроки сейчас делать. Всем пока. Уезжали, Ли. Пока. Пойдем. Пока. А, вернулись ночью. Пока-пока. И вот Пока, пока! Потопа, потопа, а может я не буду.